Российские гиперзвуковые корабельные ракеты «Циркон» представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практически невозможно перехватить, пишет американская газета The National Intest. Само оружие очень маневренное. Использование перехватчиков для остановки гиперзвуковой ракеты – это все равно, что пытаться сбить пулей пулю, считает автор статьи. По словам издания, российский «Циркон» обладает взрывной силой, способной проделать дыру в авианосца. Отследить перемещение таких ракет на российских подводных лодках практически невозможно, так как субмарины способны неделями оставаться под водой. Передовые российские системы объединены совершенно новым способом. усовершенствованной конструкцией атомной подводной лодки в сочетании с передовыми гиперзвуковыми крылатыми ракетами пишет National Intest. Оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр.